На фотографии, в газете, нечетко изображены бойцы, еще позже, что дети, герои мировой войны. Они а снимались перед боем, в обнимку четверо урва, и было небо голубой, была зеленая трава. Никто не знает их фамилии, а ник небес нет книг здесь чей-то сын и чей-то мыли и чей-то первый ученик они легли на поле боя жить начинавшие едва и было небо голубое была зеленая трава забыты горький год не близки мы никогда бы не смогли во всей россии обелизм как души рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою. Жить начинавший, едва. Чтобы было небо голубое. Была зеленая трава.